На питерском марафоне «Белые ночи» произошло одно очень важное для меня событие. Я, наконец-то, встретился с читланами. Чатлане – это от слова «чат». Мы были все в преступно-спортивной виртуальной связи. Ну, по крайней мере, я примерно полгода. Знал я из этой группы всего лишь несколько человек-марафонцев. Но за эти полгода все остальные участники этого чата стали для меня практически родными. Правило было очень простое. Пробежал выложи свой трек, поделись своим результатом, посмотри, как пробежали другие, дай совет, попроси совета. И это было очень важно для меня, и поддерживало, мотивировало и помогало готовиться мне к моим марафонским забегам этого сезона. Поэтому этот небольшой 17-минутный примерно фильм, нарезка из видео марафона в Санкт-Петербурге «Белые ночи», посвящен непосредственно этим моим добрым друзьям, которых я наконец увидел. Ребята, спасибо вам большое, спасибо за поддержку психологическую, эмоциональную, спасибо за ржач, за шутки, за приколы, которые э, сделали жизнь веселее. Так, ну что, чебалеты? Белый мерседес. Колесо. Все отжигает как обычно. Это меня, меня Алексей я узнал. Я завтракаю. Привет, а Алексей. Завтрак. А это самое, завтракаешь. Ты должен был сюда выездной этот привезти. Завтракать? Да, или, по крайней мере, бутылку сухого шампанского. Меня Алексей узнал, направил сразу сюда. Там очередь, знаю. Вы уже сходили в эту? Да. Ай, какие он молодцы, а я... Это вообще очень волнительный момент. Сколько уже? Полгода я с вами переписываюсь. Да. да. А на аватарках одни люди, в чате по характеру другие, на фотках третьи, а в жизни четвертые. И я очень рад, что я со всеми встретился. И теперь мы бежать будем просто быстрее. Вот же значит настоящая дружба. Другану уже задали мне очередь в туалет. Да, слушай, я рад. Я, я тоже рад тебя рад. видеть. Готов? Вот. Ну, да, И Вот еще мы... наш коллега Алексей тоже, тоже из Чебоксара, он сам в Питере живет. Ну давайте, желайте там 7 марафонцев, что по традиции пробежим. Ну вы, а другие чего? Жарко, жарко сегодня, травм. да? Да, жарко. Жарко сегодня. С победами. Непонятно, какой ну, будет вот результат. Им говорить, но мы сегодня старт отметили в среднем, давай, в туалете, давай, давай, блин, как всегда, засада. Но, с другой стороны, куда торопиться, это формальный момент, вот такая толпа. Да. Скупыры, вторые, вторые. Ты быстро -то не будешь? Нет, нет. Ну и все. Надо вообще подождать, пока это все рассосется. Хорошо, что он у нас большого роста, его можно было увидеть где-нибудь здесь. Я его быстро нашел, но на он такой не высокий. Левого. Да, да. Нет, высокий, высокий. Да, высокий, а да. Артем высокий, по-моему. Ну это вообще. Вот так вот мы начали, там десятку сбоку приконекчивается. В общем, все как обычно. фото-репортером как... <свят> Да. Даже басный аккумулятор. Раз. мы сейчас снимаем финиш на старте. Пока мы такие бодрые, типа, щем-щимся. Мщим, с темпом 5.30, да? <свят> вот. 5.30. Силу меня... у нас есть. 4.30. Конечно, да. Стоит, молодец. А сейчас массажи мы раньше... Иногда побежали, решили бежать. Нет, мне надо немножко тогда сбавить темп, а то я не добегу. Далее, через 10 километров, у нас темп добавляем. Переходим на шаг. Да. Добежи. Просто, если мы слишком быстро закончим 30 километров Нет. бежать, то ради чего все это было? Нет, у нас просто еще ресторан не откроет. А, -а, -а. если... Сейчас мой. Блин, я потом вас потеряю. Да Ладно. Так, так, так, так, так, можно. Что? Обогнать? Можно обещал обогнать. Блин, что вы? С каким темпом-то вы? Не спеша Вы не спеша? Так, а вот настоящие... Подождите, я вас перепутал с Сизаревым, блин! Чего парни тут все время ходишь, Ты же со мной обещала бежать! Ну вот и со мной бежишь! Сейчас с кем ты бежишь? Со мной. Со мной, да я тебя случайно встретил! Давай, давай! Три метра вперед со мной! Как будто не пришел. чем! Да? Да, да, да! Вот отбил девочку красивая. Первый раз на марафоне! А то все раздаю визитки, никто не звонит, не пишет! Да? Да! Старый я, да не старая. Слушай, я вообще поражен, как ты это колесо реально там молотило, это, это жесть, я так представлю. С другой стороны, правильно делаешь, поможет потому что нет, а а, поможет это митохондрию увеличивать, а трансп... не энергию, короче говоря, перемещает внутрь организма. И второй момент, чем больше бегают, тем больше верхняя часть тела сохнет и прочее. В общем, а тут физическая нагрузка собственным весом очень хорошо. А, ну я все, сдай обратно. Вот у меня друзья. Сколько у вас марафонов? Скажите еще раз. 178. 178? Офигеть, вам еще надо 177 раз. Да. Сделать то же самое, что. Ладно, я... так, ну вот у нас какой-то 14 километров, 15. Алексей, О, Привет. Я, Да, я догнал Алексея, потому что я там со всеми пообщался. С Андреем, со Львовым, с Израевыми, с Леоновыми, с пенсионерами. Ну, я, так успел ну, я там начинал, а потом догоняю. Вот сейчас до да, Алексея добежал. Ну давай, рассказывай. Ну что, в целом, так, все нормально? Рафон. Идем по графику, да? Первый профайл. Вот, он вообще сухой, не вспотел. Ничего у него нету, ни воды, ни геля, блин. Откуда люди. Силы берут энергию. Гель Гель есть? есть? Да. Живчик такой просто. Живчики убежали вперед. Подожди, у нас сейчас два Алексея? Или один? Сейчас запутался. Ты один какой? вроде. Ты какой маскалёв? Да. А, все, ты который у меня будешь. Да, Вот блин, вот за что Алексей, благодарен. Встаешь утром, бежать не хочется, глаза закрываются. А у него уже трек. Он же 5-7-8 километров заделал. Я понимаю, нет блин. Давай, дружище, вставай, трывай задницу и беги. И несмотря на то, что у него это первый марафон, он очень сильно мотивирует меня на ранней утренней пробежке. Яша, спасибо тебя. Давай, следующих догоняй. Я пока стою ножку, побегу отдышаться. Антон тут недалеко. хо салют, привет! Антоша догонит песер на 4.15. У меня есть шанс догнать Антошу. Он в серой майке. <tokio> <travail> все, ребята Вaid уже бежать? пробежали, молодцы. Вы, да. Как Хантер? Тебе-то как бежится? Мне еще половина. <с <Cordino> <с> <24ijn> У меня 75. все нормально. Все. Вы, Хорошо. Собой, да? Я я рад, что они справились. Антоша там впереди. Да, ну, здесь, да я никак не могу не его догнать. Алёша а bruk… сзади должен быть. Я его обогнал вроде бы. А Леша. Да, он такой очень нормальный. Ну, бы бодрячком ну, не схватил. Я хотел на 42 пойти, но что-то... А что все, не всему не свое время. Да. Слушайте, я рад, что мы переселим. Ура! Ты крутой! Да, на Дом 2, то есть не дом 2. Чебоксары 2, Сизарев 2. Сизарев 1, Сизарев 1 уже пробежала. Я такой бегу, думаю, где там Антоша? Где там Писер на 4.15? Думаю, но он удрал. У первый марафон. Нет, второй. А, второй. Вот, думаю, думаю, у него первый марафон он дрался. Вот мятер. Теперь понятно, почему дрался. Второй марафон молодой. Он. В Чебоксарах у них вечены чебалета. Да, вообще у нас все нормально. Экология на первом месте. Проректор какого-то вуза лучший. Все приезжайте, же из Питера или в Чебоксары. В Казань еще можно. Все, лучше нет городов. В России. Может кто-то согласен? Ну, в общем, догнал ли Антоша. И немножко снимать пульс плоский, 182 у меня 152 красавчик у тебя конь 182 пульс но у тебя максимально большой а у меня 187 это предел на дорожке был я умер вуаля ну жарко я обычно с таким темпом бегу 145 Пипец жарко как там черевья представляю блин он наверное не уложден в 330 на хужере на 35 30 я тоже бежу это конечно а2 даже митероп есть. Да, но в фатального нет. О. Так, ладно, просто. Не будете меня поддерживать, да? Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, Хорошо. Я бы их уже не видел. Так, дайте сознание. Значит, будет новая запись. Костя! Костя! Костя! Аааа, легу! даже... <связать> Слушай, ну как ты на этой жаре? Вообще <связать> <связать> молодец. Сколько? 4,26 примерно. Вообще примерно. такой жаре... Я а, ты, а ты из 4, а 4 должен был выпал, И 4, а 4, а должен был выпустить. А, а, а что? Вот это. что это? это, чтобы быстрее бежать Питоновские штуки, еще не знаешь? Я же халявщик, я не могу тренироваться Я одеваю гетры и всякие ну, волшебные не а? не знаю, Блять, они им дают 5%, знаю, 5 это. Это 10% я паук. Паук. Я Если без них, я за 5 часов пробежал Чувак, волосы надо, бриться, да еще, еще вот там должны были вылезти, но черный незаметно Я такой сел, смотрю, правда. Вот, проступили Смотри, <свят> это как, знаешь, это... сквозь асфальт <свят> <Трана> да, <продевает. свят> А как ты, как ты с таких жестких? Они же жесткие. Как ты в них? Кроссы? Что жестко? <свят> Кроссы эти. я ну, а а, а, жесткие. Какие <свят> а, да, У вот такие зону, да. А вы с то нашли? Серега, да, прибежал. Где-то 4.12, 4.13. Чего он 4.12? Да, ты че? Да. Я, Стоп, так я его обогнать внуши. мог вообще, получается. Если бы я знал, что он за 4.12 пробежит, я бы добавил. Тоже вот за вот это самое, за фигня такая, да? Я думал, что он за 3.30. И думаю, ладно, не буду торопиться, все равно не догнать. Если бы а, я знал, что он за 4.12, я бы добавил. бы пошли а сколько у меня было? 12 минут на 40 километрах всего-то Всего нагнать говно-вопрос. А, Говно, а, вопрос. На штука штука. Штука. а э, я там интервью знаешь, брал, я я там, Серьезно? Серьезно? с прочей, да. будешь... обнимался, с Анном обнимался четыре раза, на старте, потом, потом, весело. Ты с Андрюхой, что ли, с бежал? Ну, мы сначала начали с ним бежать. Слёвом, а сёвом, да. Съел, мы начали с ним бежать, Вы потом мы по разошлись, другим? потом на дворцовом мосту где они? Я выкинул уже всё. Хочешь ещё? Я вам воды купила. Я хлебного дичь. Потом я расстался, потом я с дворцового моста сбегаю, не с кади стоят, я с ним пообнимался, заснялся, побежал дальше, потом я здесь пробегаю, они меня опять видели, я пообнимался с ними, Может, заснялся, Да-да, вокруг, да, да, да, вокруг а их побегал. А я такого не видел, говоря, Потом куда? значит э, с Лешку Маскалеву я догнал, с ним побежал. Потом, значит, э, это самое... Э, Антон... Сизарев на 3.30 поднимался. Сизарев, uh -huh. это самое... Смотрю, навстречу бежит 8. у Песера 4.15. Я, значит, его догнал потом. Вместе побежал, вроде он быстро. Я, говорю, я отстал. Отстал на 100 метров, так отдохнул, побежал вперед, обогнал его. но Песера 4.15 я не догнал. Все, мне не хватило Давайте мне. А, ну, все, Олег, сейчас уже а сколько? Был, то есть, а тоха 4-15 добежал. Да, нормально фотографировал. Потом это самый вылазил, да? Да? Да, да, дулся он, дулся. Вот. Да, общем, видео это да. это, да, это икона нашего марафонского чата. Да. И мне хочется назвать 76 какого рождения? 75. 75-го. Тогда. Почему? Тогда приземляюсь. Летит из Шереметьев, приземляется в Пулкове а, Я хотел написать, Ил-76 приземлился Ил-75 неправильно, самолет назвали Тебе не тяжело было? Сколько это Слушай, но это не для марафона, конечно Я тебе говорю Нет, там некоторые с рюкзаками бежали С С палаткой бежали А палатку не брал, потому что... Ты всех в дорогу Или на оба, да так, оба надо там бросить. Блин, Олег посвящается, ну что, вообще. Ехать, да. Пацаны, понимаете, да. это, самые... это не шорты. Они... Да. Они дышащие? Это, деле, Конечно, дышащие. Это компрессия, она испаряет очень быстро все. Быстро? больше быстро испаряется. Мне не жалко. В туалет не надо ходить, быстро испаряется. Все да. В туалет я... Значит, туалет, мне так было жалко время. Минут 3-5 на туалет. Я 10 километров потерпел 20, а потом она просто разошлась по организму. Можно было останавливаться? Да, Устанавливались на туалет? Да, можно было, не было да? Нифига, Если талончик купил, то можно. <говорит> а. <говорит> Слушай, а это время вычитается из общего? Нет, <говорит> добавляется. Ну, вообще, ну, я стояла, я приехала вчера, вчера, вчера прочитала ваши прошлогодние протоколы, подтвердила ваши результаты, но приехать пораньше, в этом году вы сделаете лучше. Ну, кто ж знал, что такая погода была? Серега 4.15, я вообще, не А в прошлом году его даже не посчитали. 4.09, 4.09. 4.09, это сильно, да, это сильно, конечно, да. Так, Надо сделать о, тенис, тенис. Тенис. Тенис. С камерой. Слушай, твоя, твоя тема там заразительная С камеры? Ну да, да, Денис Да ничего не видится Снимал? Ты снимал? Я всю дорогу снимал Всю дорогу снимал Ну не всю, а почти все так, у, нас какой, а я... на, у нас какой план дальше? Есть. Здесь, ребята, так, как, мы? Есть. Не как ты пробежал? 4-10. 4-10. Вот, смотри. 3-10, да. да. Учился у Олега! Он, он начинал у меня учиться, да. Олег, да. Олег! А что а а да. а а ты думаешь? Да. думаешь? Да. Олимпийские чемпионы, они не все тренера, вот хороший да. тренер, он делает олимпийский чемпион. Сам не бегает и делает. Сегодня? Капан, сегодня. Как Серега за 3.30, блин, вот думаю Ведь не успеет на одну минуту все, пиздец, облом такой будет, да? Мне говорят, он за 4.15, а у меня 4.26 Я хуй. если он за 4.15, я бы поднажал Олег, я тебе говорю Я пойду так Мне ребята внушение делаешь, что я слишком много с вами обнимался и за этого показал плохой результат Я вам говорю, я там с Андреем, с Катей обнялся давай. на Дворцовом мосту Потом здесь обнялся, потом там встретился мы они же, мне силы придали, же... они меня поддержали, увидели. Мы же не да. выпивали, а просто поднимали, поднимали, да. Привет. А ты что потерялся потом? У меня ногу свело. Да ты Ступню, да. Привет ребят. Здорово. Вот Здорово. и я десяти километров пешком там хромая боже. Ой. Я, я, я работал, ложился. Ну, так тоже плохо. 4 километра. Жарко, да? Ну, ну, ну что, чё ну, с пошло? Не знаю. <свит> <свит> <свит> 4 Вот так вот, перебежал, 10 А у меня часто. Наверное, 10. 10. Так, надо 12. мне эту бандуру снять. <свит> <свит> <свит> Подожди, ты залюшишься. А ты кто? Подожди, у тебя чей? Сесть. Я, я уже запутался, Артем, ты, же не, да, ты, ты, ты же не Андрей, Артем. ты Артём. А, слушай, а где Настя? Блин, вообще, слушай, как вы добежали? Я тебя не узнал. Блин, Офигеть, слушай, я всем говорю, Ты другой прав. был на трассе. Да я другой был. Ты чё, не? говорит, я, я Андрей. Живчик такой, нормально. вообще, чё-то просто. Вот она. Блин, вообще, по сравнению с вами, это вообще ничего понимаешь? Приехали, приехали последние, понимаешь? Приехали последние. Сразу прибежали, еще и марафон прибежали. Я не стою этим, говорю, вообще, если они прибегут, это будет что-то ну, вообще невероятно. Как вообще добежали? Вообще просто. А как вы сбежали? Мы быстро, а вы? Нет, не Скажи, пусть идут сюда. мы тут сидим с Левоновыми нормальными, понимаешь? А вы гиприколы? Они как будто не бегали, да? Да, около туалетов. Мы уже обливались, мы что то А выходили к машинке к той? Нет. Там нет. машины, можно подойти, я прям из этого, из поливалки на тебя льют холодную воду. Вообще так кайфово. Вон на машине, ты так нам или что, ты тоже на машине сколько? хочешь? Сколько? Что сколько? Результат. У меня, я думаю, что 4,20 примерно. Вообще, как -то... Ну как, я вот с вами пообщался, зарядился, всех по трассе пособирал. Не вообще. Боч еще на... Маскалев звонит, подожди. Боч вообще, вообще, вот. Серега Ставропольцев Борис. это самое, у него за 4 а он 4? ушел. Ставропольцев, у него рекорд здесь 3.30, но он сейчас... Помню. А он за 3.10, что О, 3.04. Ой, 4, И я тоже двор четырех, слабенько. Алло. Так Маскалеву надо еще. Мы вот, а в туалет кто? зашли, вот звонит. Мы в туалет тут встретили его плюс Олег. Блин, Тормоз, я вам тоже что с ним разговаривал. Да, да. 21 одно сообщение. Пошли. Он стоит да? Подожди, я еще Маскалеву надо забрать. А он прибежал? Они после нас или где они прибежали уже? Делал туалет, сейчас прибежали уже. Подожди, там кого нужно забрать? А еще Тима Соколов. А он где? А знаю. он не прибежал? А Просто, не я тоже не знаю. Подождите, вот это, наверное, его? Дима был. Я на набережной с кем-то разговаривал, но я всех перепутал. Ты сказать. с нами, ты с нами Нет, это так, а, Я ну, уже потом... был в финише еще с кем-то, и это был не... Дима Тёмники. Сейчас. Значит. Леха, наверное. Леха Маскалев. Леха Маскалев, нет, его я совсем давно обогнал. А на набережной здесь, здесь уже, того, когда вот, потом уже вот, все а по набережной... Нет, Антон Сезарев, 10 километров ковылял, сказал, что с ногами. Там он, где? Он 42 пробежал. Он пробежал, но 10 километров он ковылял, что-то с ногами там свело, я его тоже обогнал. А потом кто-то еще, еще, с кем-то я разговаривал, то у нас еще в компании есть. Там, нет, нет может лежал. это с другой этой самой? Сейчас, подожди. Даже... С другой ветки. Кто в баню-то едет? 40. Я еду в баню. Да, да, да, я думаю, что ты лучше, ты же шел. списер на 4.30 ты шел. Какие 5 часов? Все, Привет, все. 5 часов, ну что все такое? Пробежали. Бежал все такой подобрали. бодрый Я, я еще да. бежит, не потеет вообще Вы все будете в Ютубе, да Я очень рад, что с вами встретился Не все попали, к сожалению, в видеосъемку По разным причинам, но основная масса теперь в этом фильме Вы все теперь в Ютубе И я очень этому рад, спасибо вам большое